Здравствуйте! В этом видео я еще раз хочу поговорить о размножении орхидей. Как вы знаете, есть несколько способов размножения орхидеи. Это детками на цветоносах, на растущей орхидеи, омоложение орхидеи когда у нас орхидея делится на две части вот и на этой на нижней части вырастают детки на верхней корешки выращиваются и у нас получается две орхидеи семенное размножение и также размножение черенкования. некоторые Утверждаю, что есть только три способа размножения: то есть омоложение орхидей, получение деток на цветоносах, на несрезанных цветоносах и семенное размножение. Ну вот, у меня получились вот такие детки на черенках цветоносов орхидей. Я не знаю. Получится ли у меня нарастить корешки? И зацветут ли мои детки? Дости... Дойдем ли мы до этого размера? Но вот пока все, что мне удалось получить, вы видите. Вот. Но на форумах люди пишут об успешности таких мероприятий. Все-таки имеет место быть. Очень тяжело получить орхидеи путем посева на питательную среду. Во-первых, питательную среду надо еще правильно приготовить, вымерить пиаж этой питательной среды и также стерилизовать, а еще сложнее осуществить стерильный посев. Вот у меня не совсем удачен этот способ, пока не совсем удачен этот опыт через неделю после посева половина баночек покрылась плесенью вот. но это еще не значит что такой способ не имеет места быть многие цветоводы любители достигали положительных результатов поэтому если мы настойчивы может обьемся и мы. Еще также существует способ так называемого меристемного размножения орхидей. В чем он заключается? Берется почка на цветоносе, вот такая почечка на цветоносе. С, часть, с маленькой частью цветоноса вырезается, удаляется покровная чешуйка и выращивается также в питательной среде, в стерильных условиях. Да, Цветоводы-любители даже таким способом уже есть положительные результаты размножения орхидей. Так что дерзайте при настойчивости. И в дополнительных знаниях, которые вы почерпнете в книгах, интернетах, на форуме, можно достичь небывалых успехов. В своих видео я показываю только то, что я сама проделывала в своих домашних условиях и какие результаты я получаю. Я не претендую на, мест, на истину в последней инстанции, потому что все это достигается опытным путем и в отнюдь не лабораторных условиях. Удачи, дерзайте, до свидания.